Hey, hey. очень бога, Марьяна, как уличная школа У -у -у. Суки, знаете, я слегка востока Мне шестнадцать лет Мама давно не пишет мне Папа кинул меня восемь лет И кем я стал теперь, я не знаю правил Я ем за Непали Ромена в Казани